Всем добрый день. Ваше внимание предоставляется распаковочка роутера фирмы Zaxel. Модель Kinetic Extra 2. Так, ну и единственное отличие от более младших моделей, то что здесь присутствует точка доступа Wi-Fi на 5 Гц так ну, то есть универсальный то есть есть здесь э, подключение usb но единственный отрицательный момент тип 2.0 то есть не более современный тип 3.0 так ну и основные характеристики то есть написано вот на коробке для чего он предназначен ну и что может выполнить так ну и на обратной стороне также присутствует информация То есть здесь используется процессор mediatek mt 7628 m на 575 мегагерц ну и со 128 мегабайт памяти памяти до 2 так у меня был предыдущего поколения за иксалом единственно не первого поколения так единственно там ну, частота чуть побольше была 5800 на памяти было 64 гигабайта вот. ну, работает с 2013 года ну и вот настал момент обновление его на более новую модель ну и требуется мне частота Wi-Fi 5.0 так да здесь скорость подключения до 100 мегабит в секунду то есть не 1000 ну, под мои задачи достаточно ну и под скорость интернета которая поставляется поставщиками услуг то есть входим в этот диапазон то есть минус что не гигабитная так ну кому будет интересно то есть поставьте на паузу и просмотрите более подробную информацию здесь есть четыре порта для подключения порт для подключения интернета кабеля так ну и 4 антенны и USB. Также здесь можно подключить базовую станцию и модем, при желании. Ну и также присутствует на сервисах Google Play и App Store, то есть стандартное программное обеспечение. MyTimetic, благодаря которому можно настраивать ваш роутер. Так, давайте скроем. Здесь уже будем скрывать по помощи ножика. Так, единственное, скроем. Так, внутри у нас находится стандартная инструкция по эксплуатации, кабель Ethernet, подключение, дальше сетевой адаптер. Под европейскую вилку, то есть 12 вольт 1 ампер ну, где-то полтора 1,8 метра длина так ну и непосредственно сам в упаковке Ну, здесь основные характеристики смалькарной по две частоты по две штуки каждого по опыту предыдущего роутера на 2 и 4 мегагерца, то есть достаточно хорошая лавливость в бетонных стенах соседних помещений, никаких проблем не возникало Так, ну и здесь тачит также. Так, ну и сзади То есть подключение интернета, ну и четыре подключения устройства по кабелю. Так, подключение питания, подключение USB, так, функциональная кнопка, лицевая сторона. Так, и здесь еще кнопка переключение беспроводной сети здесь индикатор включения индикатор подключения к интернету работы wi-fi ну и подключение usb так ну и вот у него крышка белая черно-бело исполнение Ну, так возможно я вставлю с э, экрана принцип работы данного устройства так смотрим так давайте проверим какая скорость загрузки при проводном соединении зайкса kinetic extra 2 непосредственно к компьютеру ну, какая будет так тарифный план 50 мегабит в секунду, то есть у меня есть еще ночное ускорение 100 мегабит в секунду, но ночного я уже ждать не буду, давайте проверим так ну и вот видим то есть скорость загрузки проводной сети интернет-центра роутера заиксил кинетик экстра 2 так ну и давайте посмотрим как ведет себя этот роутер непосредственно к подключению к сети. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно удачных покупок. Так, ну и до следующих распаковок. Всем удачи, до свидания.